А это до 18 января ну а теперь давайте подробнее посмотрим так стрельцы давайте же посмотрим чем для вас будет интересен месяц январь ну, начнется у нас достаточно интересных аспектов которые говорят о том что для вас будут очень важны денежки ну они видимо были для вас очень важны в декабре в конце декабря Ожидался какой-то очень хороший, крупный финансовый приход, может быть какая-то удача еще, она будет ощущаться в начале месяца. Ну а с 3 числа ваша Венера перейдет из вашего второго дома в третий. Ну, наконец-то вас пустит хотя бы немного с финансовой темы и перейдет на другую. Это тема контактов, тема коротких поездок, тема общения с ближайшими родственниками. Ну, и вообще много будет, очень много переписок, общений, разговоров. Это также хорошее время для техники, для приобретения этой техники и автомобилей в том числе. Хотя подождите, до, 12, до 18 числа это не приобретение, а удачная продажа техники и автомобиля, потому что Меркурий все еще будет ретроградный вместе с Марсом. Эти две планеты, они все-таки в определенной мере с этим связано. а вот уже после 18 тогда уже с 18 по 26 будет благоприятное время для покупки хорошо давайте посмотрим дальше что будет происходить так с 8 числа лилит перейдет в лев во льве ему там будет очень интересно в льготно Здесь могут проявляться такие, ну, такая точка искушения, связанная с тщеславием, желанием поступать по-своему. Может больше внимания уделяться каким-то развлечениям, тем более что еще и Деслев отвечает у вас за девятый дом. Девятый дом это все что далеко. Это могут быть искушения поездками, желанием уехать куда-то далеко, за границу. Вообще всему заграничному будет придаваться очень большое значение, прям выпуклое. Может также появиться искушение окружать себя людьми издалека. И вот найдете себе каких-то наставников духовных лидеров, которые будут, которым будете свято верить и, может быть, даже во многом подчиняться. Со второго по девятого благоприятный период для того, чтобы принять правильное решение, благоприятный период для каких-либо удачных начинаний, для любых направлений. В это время важно быть очень легким на подъем и проявлять активность. В основном эта тема будет связана с такими вопросами, как финансы, короткие поездки, контакты, дом, семья, дети. Дети выйдут на первый план. Дети, любовь, увлечение. Причем здесь, знаете, будет очень-очень много внимания до середины мая. Прям будете максимально удивлять активность. своим деткам, а также своим увлечением, ну, поскольку Юпитер это планета, которая расширяет эту активность, и пока она будет двигаться по Овну, то так оно и будет. Далее смотрим, что с 12 числа Марс наконец-то переходит из ретроградного в прямое движение. Для вас он связан с темой партнерства, а это значит, что многие проблемы, которые были с вашим партнером у вас до этого, какие-то неразрешенные проблемы, может быть, с его стороны это была какая-то повышенная реакция, агрессивная может быть реакция, может быть, были какие-то неразрешенные вопросы, вот это начнет сходить на нет, это все начнет очень быстро, быстро решаться. Ну и уже когда он, Марс выйдет из этого знака, я не помню когда, по-моему, он где-то в марте вроде бы выйдет. Все, что вас ранее мучило, оно перестанет интересовать. 14-15 это время, когда лучше воздержаться от материальных расходов, от финансовых трат и каких-то любовных отношений, которые, которым вы не совсем доверяете импульсивность и эгоизм могут лишь испортить вам настроение 22 число это время благоприятное для любых начинаний это время когда рассудок подчиняет эмоции себе происходит четкое понимание происходящего ну, максимально для вас здесь будет активен третий дом это дом контактов очень будет много важных контактов скорее всего большинство из них будет удаленными и напомню, что это благоприятное время для приобретения техники. Вообще для любых курсов, для, учения, для обучения, для общения, особенно через интернет. 24-25, для вас это благоприятные дни. 27-го Венера перейдет в Рыбу. Настанет станет период, когда... Это хочется быть более нежным в отношениях, в чувствах, любви. Будет больше романтичности, будет больше одухотворённости. Также благоприятное время для развития творческих талантов. Ну и смотрим, для вас это четвертый дом. Ну Для вас это сфера дома, сфера семьи. Это говорит о том, что наконец-то в вашем доме наступит очень такая приятная благоприятная... Тихая, душевная атмосфера. Многие какие-то непонимания уйдут в небытие. Конфликтные ситуации начнут исчезать. Или исчезнут совсем. Дом это будет то место, где вы будете с удовольствием проводить свое время. На ближайших недель 3 точно. Ну и закончится год Извините, месяц 29-30 числа благоприятными аспектами, которые помогут вам принять правильное решение в финансовых вопросах. То есть будет некая удачная ситуация, которая ну, поможет вам решить какие-то свои материальные вопросы. И самое важное, что сделать в этот период, это не сидеть на месте, проявить активность какую-то, может быть, там поездку сделать важную, подписать какой-то договор, сделать очень важный звонок, и обязательно вам это все вернется с торицей. Ну что ж, желаю вам благоприятного месяца. Кому было интересно, пишите ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, и до встречи в следующих прогнозах.